Приветствую вас, дорогая церковь, устали. Попробуем взбодрить всех нас текстом из Откровения. Неделю тому назад мы с вами начинали с первой главы из книги Откровения. Я хочу взять маленький такой обзор или напомнить нам, о чем мы говорили. Мы говорили, что книга Откровения – это книга… Откровение Иисуса Христа. Это самая главная цель написания этой книги, которую Господь дал для этих семи церквей и нам с вами. Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал Ему, мы читали в прошлый раз с вами, и об этом мы говорили. Событие, которым, к которым относится книга Откровения, прошло примерно 40 лет со дня восхищения Иисуса Христа. Поэтому вот примерно написание этой книги было тогда, и что-то произошло в культуре, Церкви, То есть что-то произошло в, в самой церкви, или вот в эфе, церкви, о которой мы будем сегодня с вами рассуждать. Всего лишь два взрослых поколения по 20 лет, и мы видим, что церковь своего рода немножко деградировала. О чем мы будем сегодня с вами рассуждать, это как... Нам с вами открыть, получить откровение Иисуса Христа в церкви и Эфесской. То, что было сокрыто, спрятано, и как Христос сам себя здесь открывает. Об этом мы будем с вами говорить. Итак, еще раз хочу напомнить, 40 лет прошло, от основания эфесской церкви ее основал апостол павел сама церковь эфес это был известный город в древнем мире с менее неизвестной церковью то есть церковь была весьма популярная павел служил в эфесе три года это мы знаем из деяния там служили акила и прескила с апостолом близкие соратники павла тимофей которого он оставил молодого пастыря в этой церкви который работал в эфесе и также сам Иоанн, который был заключен в темнице, он также нес служение в Ефесской церкви. То есть мы видим, что это была такая основа из основных церквей это в, то, в то время. Несомненно, это было место большой привилегии Великой проповеди. Само послание к Ефесянам очень уникальное, где, Господь, где апостол Павел молится о том, чтобы Господь дал им дух откровения, да, чтобы Бог дал им дух, чтобы они познали, кто такой Христос. Но буквально 40 лет примерно моего возраста прошло, что случилось с церковью. Об этом мы немножко с вами изучим. Также в Эфесе, это такая поверхностная немножко информация, это великий город был также известен во всем мире, как религиозный, культурный и экономический центр региона. В Эфесе был знаменитый храм Дианы, боги, богини Плодородие. То есть люди приходили туда и совершали очень непотребные вещи в этом храме. Туда постижались также цари. Это было место, куда люди привозили огромные деньги. Там они хранили в этих храмах. Там был также храм Артемиды. То есть мы видим, что культура того времени было очень такое, ну, подобно немножко нам. Современная культура была во дне апостола Иоанна. То есть, также в это время надо не забывать, что происходило окружение Иерусалима и разрушение храма. Об этом мы чуть-чуть с вами дальше порассуждаем, поговорим. Не хочу сильно много зацекливаться на само Эфесе, на вот географии. Ну, чтобы вы понимали, что церковь была прогрессивной церковью. Это была современная церковь. И мы наблюдаем, что своего рода современная культура, она часто проникает в церковь и затмевает или прячет самое главное – это самого Христа. Итак, наш текст будет...